Привет, друзья! Сегодня будем готовить с вами вкуснятину. Это большой такой ужин на большую компанию, но можно приготовить в других пропорциях, как вам хочется. Буду делать в такой вот форме стеклянной из двух частей, но можно испечь в любой другой, собственно, накрыв фольгой. Получается очень вкусные и сочные ребра и очень прекрасный к ним гарнир сразу же. У меня большое вот такое вот ребро, которое где-то 1,4 килограмма и разрезаю вот так вот его по ребрышкам. Получаются вот такие вот с прослойкой, так вкуснее всего. Ребра сгружаю в посудину и добавляю сюда такую столовую ложку с горкой меда. Добавляю 2 столовые ложки горчицы, 2 столовые ложки растительного масла. И сюда уже специи по вкусу. У меня здесь перец и чеснок сушеный. Не забывайте, конечно же, еще и посолить мясо. Затем это мясо нужно будет хорошенечко перемешать, чтобы и мед нам полностью разошелся, и мясо было полностью покрыто специями. И это мясо нам нужно отставить где-то на часок в прохладное место, пускай оно маринуется, тем временем мы займемся гарниром. Картофель очистить, разрезая крупные картофелины пополам и вот такими вот не очень тонкими полукольцами. Где-то по пол сантиметра. Одну среднюю луковицу отправляем на сковороду. Немножечко ее пассируем. И добавляем к ней на крупную терку тоже одну морковь. Еще вместе это немножечко пассируем. картофелю добавляем сюда специи по вашему вкусу. У меня здесь куркума, смесь перцев, чеснок и паприка. И также высыпаю сюда полностью всю поджарку. Не забывайте тоже посолить, конечно же. Все это перемешала и наверх укладываю ребра. Смотрите, как красиво полностью запихнула я туда эти ребрышки. Накрываю сверху импровизированной крышкой и отправляю в духовку до красивого румяного цвета. Это где-то час-час двадцать в зависимости от духовки. И получаем очень красивые золотистые ребра, которые понравятся всей вашей семье. Обязательно пробуйте, это правда очень вкусно. А с вами, как всегда, друзья, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!